Добрый день, сегодня выходной, суббота, но у нас работа кипит. Давайте посмотрим, что происходит в Калужской области, куда я приехал проинспектировать наших рабочих. В Калужской области у нас в первую очередь не подходил грунт, поэтому отсыпались ПГСом и песком. Тут ребята по трем контурам поставили значит, опалубку, поставили опалубку под приемки и внешне немного приподняли, поставили закладные небольшие, чтобы скрепить слои. Потом, значит, внешнюю опаловку сегодня снимают, будут прокладывать трубы канализации, соединять э, приямки между собой и отводить их за черту, то есть за территорию плиты. Дальше поэтапно будут трамбовать грунт и отсыпать его щебнем. Он там у нас готовый, э, пока 12 кубов лежит. И дальше уже в зависимости от того, сколько нужно будет, будут подсыпать потихонечку. По окончанию этого этапа приступаем к следующему, то есть укладку слоев, утеплителей и так далее. Но все это я вам покажу только в следующем видео. Всем доброго дня!